Интернет-пользователи, друзья и гости моего канала С вами заново я, Серый Кроли. Ну вот у нас наступила наконец-то Хорошая пора Май месяц Крольчихи у нас все сукрольные У меня их тут 8-9 мамок Ну, вроде так, все сукрольные ну, столкнулся с такой проблемой, что нужно подкармливать, нужно увеличивать молочность крольчих А их там, ну, два способа есть Первый, это даем больше комбикорму с большим содержанием белка, то есть запятая протеина Ну, больше не могу дать, в попу лишнее не пихну Но есть возможность дать зеленая корма, высокобелковая То есть травосмесь, а нас там и, люпин, ой, и люцерна и кривераль так что мы сейчас съездим, откосим Только вы не говорите никому, где я косил Мы сейчас съездим, откосим эти травы Вы все это сами увидите Все мы покажем Один маленький нюанс Вот эта крольчиха, она сокровенная 15 дней, на ощупь все есть Ну, то есть все хорошо Вот, для примера вот здесь эта клеточка Радышком сидят малыши, им 15 дней Прогрызла дырку Деревянная клетка, плохая клетка Запомните, друзья Прогрызла дырку, залезла туда Пойдешь, пять кричат. Бывает такое. Ну, поехали. сейчас мы под косу минташка обыкновенная коса без пулка Знаете, люди, которые используют упоп мы не используем пупо. Это раз. а второе, если для кого-то то вы должны знать, что сколько триммера если триммером косить траву, они не хотят зеленку есть вот соншеную сену они на именно зеленую массу не кушают ну сейчас мы немножко откосим вы тут уже извините Каждому нужно презентацию. целую зиму, никто ее не косил. Не показывайте фигу косе. Под косу не подлазить. Но какая замечательная трагедия. Если хорошо косить, то практически даже и грабли не нужны. выражение лица, серьезно, как нормально. это Сейчас Самое главное, соблюдайте технику безопасности. Не парайте, а с операторами, да и сами. Ну вот, здесь саглопать практически ничего не нужно. Делайте это вот так, пяточкой. И вот есть с собой вилы, грабли, оператора, звук оператора. Можно полагать. В том-то вылазь, оттуда помогает. Давай. давай руками, полотно? Масса сырая, тяжелая. Сейчас я буду сейчас. Вот давай будете. Между прочим, когда все, прошлом году кормил вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ Каждый день вечер, каждый вечер трава, а потом каждую Ну как вы понимаете Не повторяйте моих ошибок на раз Как вы видите на всех мне меня дверках да, Сделаны сенники Если кто-то держит кроликов на улице Может вам будет это полезно Чтобы не открывать каждую клеточку Чтобы положить туда траву или сено Я придумал вот так То есть можно сразу же Берем И ложим Пускай растет э, Как Для примера можете воспользоваться Но я от такой системы отказываюсь во-первых от этого всего я отказываюсь это только для мамок которые сидят с крольчатами и которые будут у нас приносить еще приплод всего я говорю еще 8-9 штук молодняк не считаю там кого только еще покрыло, это еще никого не считаю так что вы посмотрите какой объем это только суть суть тут суть чтобы немножко покормить Кормили не бойся что-то волнуйся как вы видите здесь Хорошая травичка, то есть зерная смесь, ой, смесь, бобовая и фистулю, фистулолиум, вроде так. Сорняков здесь практически никаких нет. Ну, что, будем кормить? Сейчас, ну, еще раз повторяю, я молодняк не кормлю, э, на откорме мальчиков не кормлю. Э, да я только, еще раз повторяюсь, давать буду мамкам, которые сукрольные, с глубокой сукрольностью, и те, которые еще, точнее, уже родили. И снова же, объемы должны быть не большие. Вот такие. И еще самая главная ошибка. Самое главное, не давайте свежую траву. Честно я говорю, и это уже не первый день, который я уже кашу траву. А, уже, наверное, третий или четвертый. Приучение идет 5-7, а то и 10 дней. Чуть-чуть, на сутки, не более. И не свежую. Свежую, потому что я мне можно. Я экстремал, мне можно. А так, пускай вот так расстелите, провялится на улице. Чтоб не под дождь, конечно, ну а потом давайте Ну, я люблю своих баловать Так что будем раздавать то, что есть Между прочим, курки, э, трава Если во дворе еще не такая сильная То они все вокруг, все уничтожат Мои птиродактили работают еще О -о -о. Вот, смотрите, вот То есть только по чуть-чуть Так что, друзья, огромное спасибо За такой просмотр от вас Нас Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите свои комментарии, пожелания, замечания. На все комментарии отвечу по теме данного видео. Друзья, ну, что хотел, то показал. Всем пока.